Здравствуйте, Наталья! По вашей просьбе я сделала для вас расклад, который называется «Анализ отношений». Рассматриваем мы отношения между вами и мужчиной вашим, Владимиром. Сразу хочу сказать, что я всегда обращаю внимание на то, если выпадают карты из колоды при тасовании. Когда я делала для вас расклад, тасовала Карты, то из колоды выпали 23 карта крысы и 11 карта метла. Это очень негативные карты. Метла говорит о ссорах и конфликтах. Крысы говорят о том, что есть в чем-то разруха. Крысы что-то подъели, да, подгрызли. В данном случае я думаю, что это ваши отношения. И я придала этому значение. Когда я сделала расклад, то я увидела, что все это подтвердилось. Итак, давайте посмотрим. 29-я карта дамы ⁇ это вы. Над ней мы видим первую карту ⁇ Садник ⁇ Эта карта рассказывает о том, какой вы человек, дает вашей личности характеристику. По этой карте я могу сказать, что вы человек очень активный. Вы много передвигаетесь, ездите. Возможно, занимаетесь каким-то активным видом спорта. Любите общение с людьми, веселые шумные компании. Думаю, путешествовать тоже любите. Теперь давайте посмотрим, какой картой выражен ваш мужчина, Владимир. Он у нас показывается картой 28, джентльмен. И над его головой... Мы видим 32-ю карту Луна. Что можно сказать по карте Луна? Что человек очень эмоциональный, эмоции у него просто бывает зашкаливает, он часто уходит в себя. Еще по этой карте человек очень интуитивный, у него развита интуиция. И еще что можно сказать, очень часто это, особенно для мужчин, означает, что мужчина очень привязан к своей матери. Он прислушивается к ее мнению. Она имеет очень большое на него влияние. Из-за этого в парах, в семьях часто возникают конфликты. Теперь давайте посмотрим на карту под вашими ногами. Да, под картой женщина. Эта карта показывает, какие чувства вы испытываете к Владимиру и что от него ожидаете. Ну, здесь явно... Мы видим 24-ю карту сердца, которая означает и любовь, возможно, в том числе. Но если не любовь, то очень сильные эмоции вы к нему испытываете. Теперь давайте посмотрим, что же у него под ногами. А у него под ногами мы видим 21-ю карту гора. Гора – это трудности и препятствия. Но В данном случае мы говорим о чувствах. Поэтому с его стороны мы видим холодность, неприступность. Он вас очень близко к себе не подпускает. И отношение у него такое же. Теплого слова, скажем так, от него не дождешься. Теперь давайте посмотрим, что каждый из вас планирует и что у него в мыслях. Это самые верхние карты. У вас мы видим десятую карту Коса. Очень негативная карта. Вы, по-видимому, видите и чувствуете, что мужчина хочет с вами отношения разорвать и что это скоро случится. И очень переживаете по этому поводу. Коса да, – это события, которые случаются внезапно и очень больно режут. Думаю, вы очень боитесь этого разрыва. Теперь давайте посмотрим, что же в голове у Владимира. А у Владимира мы видим змею. Здесь даже и говорить нечего, это другая женщина. Все его мысли, и планы заняты именно ею. Теперь давайте посмотрим, что каждый из вас от другого скрывает. У вас мы видим восьмую карту гроб. Это означает либо то, что вы ничего не скрываете, да? То есть пусто. Скрываем вам пусто, вы ничего не скрываете. Либо же вы скрываете пустоту, которая образовалась у вас в душе. Вы видите, что отношения стали какими-то пустыми. Но вы пока вида не показываете, делаете вид, что все хорошо. А что же скрывает Владимир? А у Владимира мы видим 25-ю карту «Кольцо». Это еще раз подтверждает вот эту вот другую женщину. Кольцо это партнерские какие-то отношения, обязательства. То есть у него есть эта женщина и он это от вас тщательно скрывает. Теперь давайте посмотрим, что каждый из вас демонстрирует другому. Около вас мы видим вторую карту Клевер. Что такое карта Клевер? Это простота. Порядочность, да, добродушие, радушность. Вы ему демонстрируете заботу, понимание. Ну, как любая женщина. Что демонстрирует Владимир вам? Это карта Медведь. Владимир демонстрирует, что он мужчина настоящий, что он сильный, мощный, способен за себя постоять и за вас, обеспечить вас. Довольно неплохая карта, если не учитывать то, что он на самом деле думает, и то, что от вас скрывает. Теперь давайте посмотрим будущие отношения. Выпали 19 карта «Башня», 18 карта «Собака» и 14-я карта «Лиса». «Башня» в данном случае говорит о одиночестве, я думаю. Даже если вы будете в паре, Каждый из вас будет чувствовать себя в этой паре одиноко. Дальше мы видим 18-ю карту собака. Но здесь можно понять по-разному. Либо же ваши общие друзья будут как-то пытаться наладить ваши отношения, помочь. Либо же друзья будут помогать скрасить вот это ваше общее одиночество. И последняя карта, 14-я, «Лиса». по этой карте вообще ничего хорошего ждать не стоит. Это обман, это подлость, это предательство, недоговаривание чего-то, какие-то постоянные недомолвки. Есть то, что каждый из вас о другом не знает». И последняя карта, 27-е письмо. Это совет карт вам. Что они вам советуют? Ну что они вам могут посоветовать? Письмо ⁇ это общение. Ну будете вы просто общаться. Думаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Негативный такой расклад получился. Одни негативные карты. Вот не выпали, вот дом аисты, такие семейные карты, да, дерево. Ну, любой выпало эмоции сердца с вашей стороны. С его же стороны только предательство, да, обман. Ничего хорошего. Возможно, вы со мной не согласитесь, или есть у вас какие-то вопросы остались, вы пишите, мы с вами поговорим, все обсудим. Возможно, выложим еще какие-то карты, спросим совета или... Вопросы какие-то зададим, чтобы ситуацию разъяснить. Ну, думаю, здесь и так все понятно. Буду ждать обратной связи от вас.